Здравствуйте, люди интернета, я Анна Сорина, снова с вами. Задумывались ли вы о том, как заставить свою группу ВКонтакте работать? Я задумалась. И сразу увидела классное предложение Михаила Христосенко, известного ВКонтактера. О том, что Михаил ведет свои обучения жарких стран, я была в курсе. Было жарко, оформила свое предложение, от которого невозможно отказаться, и получила в первую неделю клиента. Фишки от Михаила преобразили группы, и она стала магнитом для посетителей, лайки, репосты, обращения. А классные бонусы дали новый вектор в продвижении группы ВКонтакте. Блог по таргетированной рекламе помог в разы увеличить механизм продвижения группы и получения клиентов. Не верите? Заходите в мою группу, сами убедитесь. Благодарность Михаилу и его команде за классный курс по ВКонтакте. Рекомендую.